Всем привет! Вы на канале платформы ATAS, меня зовут Владислав Шевченко и в этом видео мы поговорим о настройках и логике построения индикатора Dynamic Levels Channel. Пока мы не начали, хочу сообщить, что в следующих видео мы поговорим об интересных идеях для краткосрочного трейдинга. Поэтому подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить это видео. У Dynamic Levels есть несколько ограничений определенных, например, он работает только в рамках определенного периода, например, день, час, неделя, то есть, когда заканчивается, если стоит день, заканчивается сессия, этот расчет индикатора сбрасывается на ноль и идет снова накопление сделок, построение новых уровней заново, да, и это... С одной стороны, для каких-то своих целей это хорошо, но если кому-то не нужен э, такой вот сброс, как раз для этих целей был реализован индикатор э, Dynamic Levels Channel. Сейчас я покажу, э, как он строится. Вот видите, он, в принципе, отображает то же самое, что и Dynamic Levels, но нет э, сброса. То есть он анализирует э, период, и постоянно двигается э, с каждой новой свечой. Этот период переносится вправо на одну свечку после закрытия свечи, и простраивается уровень вал, вах и поп. То есть э, мы видим по сути динамическое изменение зоны стоимости без привязки к каким-то периодам, в смысле без привязки к торговым сессиям, а с э, привязкой к. К определенному периоду свечей проторгованных у нас есть возможность установить период то есть например стоит сейчас 40 свечей мы можем поставить 10 свечей и что у нас получится например вот у нас есть последние 10 свечей Сейчас я их выделю, чтобы было понятно. Вот здесь, вот в главном окне, есть такой пункт меню ⁇ «Процент Value Area ⁇ Он стоял 70, я изменил на 68, так как он должен быть. И вот вы видите, профиль отобразил, профиль, точнее, захватил 10 свечей. И в конечном итоге выдал как результат вах уровень. Вот он здесь отмечается, уровень вал то есть это нижняя граница стоим, зоны стоимости и уровень ПОК и таким образом каждые 10 свечей э, они анализируются и простраивается такой э, канал динамически по сути что мы получаем мы э, получаем зону стоимости эта зона составляет 68% всего объема, проторгованного в этом диапазоне. То есть в этом канале, в этом диапазоне проторговывается максимальное количество сделок покупателей и продавцов. И, соответственно, если цена уходит ниже этого диапазона, это означает, что покупатели в моменте были неправы, и продавец побеждает проталкивает цену вниз. Если цена уходит выше такого диапазона, то, соответственно, можно предположить, что в этот момент продавцы были неправы, покупатели победили и цена уходит в зону убытка продавца. Что еще есть в индикаторе? В индикаторе у нас есть цветовые настройки, настройка канала. Вы, здесь вы можете выбрать любой цвет настройка линии хвал ВА, поп Также есть стрелки на покупку. Стрелка, точнее вверх, стрелка вниз. Когда цена покидает этот диапазон при определенных условиях, стрелка как раз показывает, условно говоря, тот момент, когда покупатели начинают уходить в профит, а продавцы начинают испытывать так называемую боль, да? то есть они уходят в зону убытка, все это, ну, все эти стрелки, они основываются как раз на данных, вот, зоны стоимости, то есть того диапазона, где торгуется максимальное количество сделок, и еще есть тип расчетов, включают в себя следующие данные для уровня POC, Point of Control, то есть это голубая вот эта линия, по умолчанию это объем, то есть максимальный э, уровень, точнее уровень с максимальным количеством сделок на покупку, на продажу. И вы можете его изменить, установить, например, положительную дельту. То есть это динамический уровень с максимальной положительной дельтой э, в, во всем этом диапазоне. Соответственно, отрицательная дельта э, во всем анализируемом диапазоне. Вы можете смотреть дельту, то есть анализируется не просто отрицательное отдельно или положительное отдельно дельта, а анализируется каждый уровень и самое большое экстремальное отклонение в минус или в плюс он фиксируется в виде этой линии. А вот расчет уровня зоны уровней зоны стоимости он всегда по умолчанию сделан по Объема, то есть не рассчитываем зону стоимости, например, по дельте. По времени тоже не добавляли, по одной простой причине. Как правило, зона стоимости, она, если сравнивать объем, время, она плюс-минус одинаковая, то есть разница незначительная. По дельте там на момент создания технического задания мы тоже проанализировали и поняли, что не совсем информативная дельта. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Пишите в комментариях, полезен ли будет этот индикатор для вас, а также какие индикаторы вы бы хотели увидеть в АТАС в будущем. И до встречи в следующих видео.